Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара и королев лучше с 57 уровня СУДА! И у нас игры кланов. Кстати говоря, 0 из 5000. Сейчас будем исправлять, а перед началом поставьте лайкосик и подпишитесь на канал. А вот этот амасний папка Mobile Light уже подписался вчера и уже в этом видеоролике он присутствует. Вам остается делать также. И у нас награды просто сумасшедшие. В юбилей нам запихнули в игры кланов просто миллиард, миллиард. Видите миллиард? Нет, я тоже не вижу. Ну, две книжки и одна руна. Очень круто, мне нравится. Я ради этого готов пожертвовать очень многим временем. Так что давайте начинаем. Полетели. Короче, спустя часик закончил я 4000 набивать очков силы. Ну, почти, что сейчас мы на видосик сделаем это. Перед началом надо нам, конечно же, зап сделать для того, чтобы задание выполнить. Убираем заморозку. И... Ждем. Итак, у нас закончилась вот эта вот штучка. И давайте немножко ускорим видео, потому что это довольно-таки скучно смотреть, как гоблины почищают фул базу. Да. И самое главное, это выиграть. Выиграть, вот, обязательно используя это зелье, вот, или юнита, которое там, вы выберете задание, и выиграть. Здесь с помощью вардена я забираю спокойненько ТХ и Сейчас у нас выполнится последнее задание на 4000 очков. Я не буду останавливаться, так как это всего лишь дополняет. Так сказать, можно выбрать дополнительную награду. Но ради 5000 я хотел бы побороться за первое место. Пока что никто не занял первое место. Я сейчас спешу. Прокачиваем быстренько заборик. Итак, ребятки, я почти что закончил апать 5000 кубков. Прошло всего лишь 10 минут. И посмотрите, я выбрал голема. 150 очков за него дают. У меня не хватает всего лишь 100. Ну, по-любому забираем 5000, если мы сейчас выиграем. А если ты тоже хочешь так же быстренько забрать 5000, то обязательно юзай этих гоблинов, потому что это имбаланс. Ты за счет них забираешь... Ну, и за, за счет джампа, перепрыгивания через стенки, забираешь звезду, а затем высаживаешь, вот как сейчас я голема. Так как мне нужно выиграть за голема одну звезду, я и выпускаю его. Если там, допустим, спылы, то выпускайте спылы эти и все. Звезда есть и можно забирать эту награду. Вот как сейчас вы видите, я забрал 5000 на ваших глазах за часик. Спокойненько и посмотрите. Я второе место, пацаны. Я специально первый типа закрыл, потому что я знаю, что ты меня смотришь. И я... Не дай бог, что ты распиаришься здесь на моем канале. Короче говоря, объясняю, Соклану пишу, чтобы он прекратил свой пуш, ну, чуть-чуть урезал, так сказать, обороты, и чтобы я на видосе капнул, как я первое место занимаю. У этого типа что-то заклинило в башке, первое место, видос, все, он, короче, начал пушить. И в этот момент я просто сидел, записывал видео, уже пытался забрать за голема победку, а он уже зафармил 5000 очков. Вот так вот. Говнючок. Я тебя заблюрил так, что, ну, максимум, что ты сделаешь, так ты напишешь свои злощавые комментарии о том, что ты такой плохой. Мне плевать. В принципе, народ, если вы встретите таких людей, знаете, что вы лучше них. Потому что людей очень много, кто хотят вставить вам палки в колеса. а Потому что они знают, что вы лучше них, и они хотят сделать вам хуже, чтобы вы немножечко скатились на их уровень. Благодаря этому они, типа, чувствуют себя лучше. На самом деле нет. Так что, ребятки... Не заморачивайтесь с этими людьми, а мы переходим к наградам дальше. Ох, oh, что-то много времени потратил. И посмотрите, подарок короля гоблинов. Чпонь. Получаем. Это бесплатная награда. Если Чуана на каком-то уровне в боевом пропуске. Так что получайте сразу, идите. Это, это статуя. Это вообще имба. Сейчас мы ее поставим обязательно. Перед тем, как прокачаем забор. Так, мы докачали забор. Интересно, сколько стоит 58 уровень для королевы? 201 тысяча. У меня только максимум 200. Ну, что ты, клэш украешь, что ли? Ладно, давайте поставим до 52 уровня короля. Ничего страшного. На фарме. Вот она, неразмещенное здание. Давайте разместим. У меня вроде бы... Куда же я... деть-то? У меня вроде внизу... А, вот они. Внизу статуи. Размещаем. Гоблина нашего с бомбочкой. Вот готовая, новенькая. Стоит красуется. У, нас... У меня уже 5 таких. Ну что ж, ребятки, видосик подходит к концу, а ты прожимай свой королевский лайк и подписывайся на канал. Всем удачки и всем пока.